Ну что же, добрый вечер всем. Сегодня наша очередная онлайн-встреча в рамках проекта ⁇ Интересно о важном ⁇ организованного областным молодежным центром совместно с Калужским региональным отделением межрегиональной общественной организации ⁇ Проект Кешер ⁇ Вебинар приуроченный к ежегодной всемирной акции 16 дней против насилия, назван ⁇ Гармония в семье ⁇ И мы его начинаем. Добрый вечер всем. Здравствуйте еще раз. Ну что же, сегодня мы говорим о гармонии в семье и что же такое гармоничные отношения между людьми. Это отношения, которые строятся с учетом полного взаимопонимания, уважения, интересов и чувств другого человека. Термин гармония встречается не только в философии и психологии, также его можно встретить в музыке, архитектуре и литературе. Социально-нравственное значение этого термина – это совокупность характерных черт и достоинств человека, которые влияют на его поступки и слова. Это баланс между его внутренним миром и внешним. Но нередко мы сталкиваемся с отсутствием этого самого баланса, и различные внешние и внутренние проблемы – они негативно влияют на нашу личную гармонию, и дальше может разрушаться гармония и во взаимоотношениях с окружающими нас людьми. Если не клеится отношение где-то в магазине с посторонними покупателями в очереди или продавцами, если даже не клеится отношения на работе, то это ну, полбеды, ведь из магазина можно выйти и пойти в другой, и даже работу можно сменить, а вот близкие люди, те, с кем мы строим семью, с кем мы уже построили и пытаемся сохранить, вот здесь, конечно, есть ради чего потрудиться, а, ведь Зачастую в попытках изменить днетущую нас ситуацию мы пытаемся повлиять на других, на тех, кто рядом. Однако другого человека изменить практически невозможно, ну за исключением совсем маленьких детей. Контролировать и изменять взрослых, если они не хотят этого или ну, не готовы к компромиссу, шансов практически нет. А вот изменить себя и свое мировоззрение – может, любой человек, это нам под силу. И вместе с новыми убеждениями и правилами придет иное понимание злободневных проблем, которые постепенно исчезнут. Вот сегодня и поговорим о том, как на своем примере не допустить любое насилие в свою жизнь. Сегодня у нас трое спикеров, которые помогут раскрыть нашу тему, тему сегодняшней встречи. Это клинический психолог со стажем более 20 лет Михаил Обухов. Прошу любить и жаловать. Заместитель директора ГБУ КО «Центр доверия» Оле... Олеся Петрашина и... Региональный представитель, моя коллега, представитель проекта «Кешер в России» Юлия Ершова, которая сегодня помогает еще и технически. Ну и сейчас я с удовольствием передаю ей слово, чтобы начать раскрывать нашу интересную и очень важную тему. Юля, пожалуйста. Да, да спасибо. Хорошо меня слышно, Юля. Да, на самом деле тема у нас очень важная, Юля так красиво ее назвала, гармония отношений, такое красивое, приятное слово. Я буду использовать несколько менее приятные термины. Я представляю женскую еврейскую организацию, проект Кешер, и одно из направлений нашей деятельности – это профилактика бытового насилия. Вы можете у меня спросить какое отношение вообще еврейская женская организация имеет к профилактике бытового насилия, почему мы занимаемся этой темой, это очень легкий для меня вопрос. Мы не оторваны от социума, мы живем в обществе, в первую очередь мы женщины. И мы считаем, что у женских проблем не бывает национальности, они совершенно одинаково релевантны для всех женщин. И э, искоренить насилие в отношении, в первую очередь, женщин и детей – это задача нашей организации и задача акции, в рамках которой мы проводим сегодня этот вебинар. Акция «16 дней против насилия». Когда мы э, маскируем эти неприятные слова «насилие», профилактика насилия заменяемых какими-то более красивыми терминами очень часто что мы приходим подмене понятий она а бы очень этого не хотелось потому что мы все знаем что если мы будем маскировать нарыв он нарвет еще больше вот давайте его не будем маскировать а постараемся его вскрыть по возможности я вас попрошу включать камеры я немножко расскажу вам, мы будем с вами э, разговаривать сегодня, работать в чате. Э -э, акция «16 дней против насилия». Когда она появилась? Это акция, которую проводит ООН с 1992 года. Почему 16 дней? В период с 25 ноября по 10 декабря каждый год календарь объединяет каждый день красные даты, так называемые... Э -э Дни, которые отмечают э, борьбу за права той или иной категории людей. Могу вам их э, перечислить. 25 ноября – это Международный день ООН по искоренению насилия в отношении женщин. 26 ноября – Всемирный день информации. 29 ноября – Международный день защитников прав женщин. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, 3 декабря – Международный день инвалидов, 6 декабря – это годовщина со дня монреальской резни, это, это дата, когда 14 девушек-студенток были убиты только за то, что они высказывались за права женщин. И 10 декабря – это день прав человека на жизнь, свободу, неприкосновенность личности для всех без исключения. И много информационных акций, мероприятий, встреч, форумов, круглых столов происходит как раз сконцентрировано в эти даты. И вот мы не исключение с вами. Россия присоединилась к этой акции в 1997 году впервые. И основная цель акции в России – это противодействие насилию во всех его формах и проявлениях, в первую очередь в отношении женщин и детей. И с 1999 -го года женская организация «Проект Кешер» ежегодно поддерживает акцию «16 дней против насилия» в различных формах. В Калуге эта акция проводится уже более пяти лет, а я живу в городе Курске, я впервые ее провела в Курске, в 2015 году, и когда мы проводили ее в Курске впервые, нам удалось объединить в рамках этой акции 15 тысяч человек. Насилие. К сожалению, его форм существует множество. Нам бы хотелось, чтобы их не существовало, я думаю, нам всем, но, к сожалению, они существуют. И мы с ними, к сожалению, очень часто сталкиваемся, даже на бытовом уровне. Вот скажите мне, отбывала ли с вами такая ситуация, что вы поговорили с кем-то, вроде бы это был нормальный разговор, но от этого разговора у вас осталось очень неприятное послевкусие, такой осадочек, и вы себя плохо чувствуете. Вот давайте, напишите мне, пожалуйста, в чате, может быть, плюсики или да, если вы с таким сталкивались. Я вот смотрю чат, вот вижу, что да, да, да, сталкивались А Между тем, когда у нас происходят вот такие разговоры, это значит, что вы столкнулись с такой неприятной и сейчас широко распространенной формой насилия, как токсичное общение. Наверняка вы сейчас часто слышите такой термин. И для того, чтобы его избежать, нужно учиться ненасильственному общению. Вот в этом акте насилия, назовем его так, мы же остались с неприятными ощущениями, нам нехорошо, мы себя неприятно чувствуем, у нас есть неприятный осадок, и мы можем случайно выступить агрессорами. Мы никогда об этом не задумываемся, но каждому из нас нужно тренироваться, тренировать навык ненасильственного общения. Я не буду вам подробно рассказывать, как это делать. Если вы забьете в поисковике в вашем любом 10 правил ненасильственного общения, вы найдете статьи на эту тему, сможете проанализировать, так как вы общаетесь с собеседниками, для того, чтобы в будущем, разговаривая с кем-то, самим не обесценивать своего собеседника, своего партнера, не обесценивать, не принижать, и а также, чтобы в отношении вас не производились такие акты, вы научитесь распознавать это в разговоре. Как упомянула в своем вступлении Юля, в семье, к сожалению, Ага, вот уже даже комментарии у нас пошли, что э, подчиня, подчиняет слушающих детей или меня, вот Людмила написала, что мой мужчина иногда говорит так, что абсолютно подчиняет слушающего детей или меня, вот, наверное, ему тоже нужно дать почитать эти э, правила ненасильственного общения и прочитать их самой, чтобы не допускать это в отношении себя. Мы будем сегодня говорить о разных формах насилия, и э, я думаю, что мои коллеги, спикеры, которые будут говорить после меня, упомянут об этом. Но для того, чтобы избежать насилия, в первую очередь нам нужно уметь э, развивать свои личные границы. К сожалению, никто из нас этому не учился. В детстве нам об этом не говорили, но для того, чтобы... Э, себя защитить, нужно уметь это в себе развивать. А навык ненасильственного общения, мне еще хочется сказать, сейчас является одним из самых востребованных, так называемых, гибких навыков при приеме на работу. То есть кроме того, что мы обезопасиваем себя и делаем себе окружающим приятно, мы еще и повышаем свои так называемые мягкие навыки, которые для профессионального роста сейчас необходимы. Так вот, вернемся к семье. Когда мы говорим о насилии в семье, первая мысль, которая у нас возникает, это физическое насилие, когда физически один из членов семьи обижает другого. Ну, мы можем говорить завуалированно и говорить, что и женщины иногда бьют мужчин. Я не буду вас грузить цифрами статистики, но опять же, если вы напишете, Статистика домашнего насилия в России за 2021 год, вы увидите эти цифры, и чаще объектами насилия, жертвами становятся женщины и дети. В отношении мужчин это происходит реже. Поэтому мы и говорим сегодня с вами в основном о женщинах и детях. Но крови физического насилия, форм семейного насилия, еще очень много. Это и моральное, и психологическое насилие, это экономическое насилие. И даже в семье существует сексуальное насилие. Но э, заострить наш разговор мне бы сегодня хотелось на той категории, которая является самой э, бесправной и самой незащищенной, самой уязвимой – это наши дети. Если мы говорим о семье, да, это самые незащищенные, самые уязвимые люди в нашем окружении. И э, дети зачастую задействованы в такой, э, в такой форме насилия, как травля или буллинг. Э, еще лет 20 назад э, это явление считалось вполне нормальным то есть э, закономерным, оно, э, нельзя сказать, что оно только что появилось, давайте вспомним свои школьные годы, все мы проходили прекрасное произведение чучела и читали об этом, и мы знаем об этом, и сталкивались с этим. Э, зачастую это явление происходит в школах, чаще всего э, дети сталкиваются с травлей в школах, но это может происходить и в семье, и ребенок может стать э, жертвой и может стать буллером. Почему буллером? Это от английского термина бул bu бык. Bull, э, он может стать буллером по отношению, к, например, к своим э, младшим братьям и сестрам. И вот давайте попробуем с, этого, с этим опасным явлением разобраться. Чем оно чревато и что мы о нем знаем? Нам, как взрослым, как уже сказала в своем вступлении Юля, на своем примере мы должны помочь детям этого явления избежать, потому что э, у нас больше ресурсов, у нас больше возможностей, а сейчас благодаря развитию информационных технологий это ужасное явление, оно расширяется, увеличивается и множится, и уже переходит в социальные сети, в которых наши дети живут и учатся, и э, Становится таким понятием, как кибербуллинг, которое еще страшнее, чем буллинг реаль И вот сейчас я предложу вам такую форму работы. Я буду зачитывать вам утверждение. Я не буду говорить, миф это или факт, правда это или нет. И я попрошу вас в чате отвечать мне, согласны вы с этим или не согласны. Будьте готовы, что из согласных и не согласных я попрошу кого-то включить микрофон и озвучить свое мнение. Попробуем. Итак, миф, связанный с буллингом. Первый. Э, утверждение. Травля ⁇ это закономерный процесс взросления. Итак, пожалуйста, ваше мнение, согласны вы с этим или нет? Травля ⁇ это закономерный процесс взросления. Угу, я вижу, что пока у нас не согласны не согласны у нас всех согласных я вижу нет ну что ж давайте вот попробуем я попрошу Фериду включить в свой микрофон и сказать почему она не согласна с тем что травля это незакономерный процесс взросления может быть закономерный Опять-таки добрый, добрый вечер. Я думаю, что закономерный тут нужно уточнить: а с точки зрения закона, или все-таки с точки зрения развития с точки человека? С развития человека, с точки зрения естественности. Ну, с точки зрения естественности это не совсем закономерно, потому что можно развиваться гармонично и без этого, а <свят> это уже отклонение от нормы когда насильственно? Ну, тут все, в общем-то, кто ответил, что это незакономерно, совершенно правы, конечно же, это миф. В любой форме насилия нет ничего закономерного. И э, травля в коллективе, в школе, в любой среде является не менее травматичной, чем любой физический вид насилия, оставляет очень много шрамов. Если мы считаем, что травля закономерный способ взросления и травля только хорошая школа жизни, во-первых, мы лишаем жертву поддержки. И если мы говорим, что вот человек в этой борьбе только закалится, но ну мы же с вами не стальные прутья, и дети наши тем более не стальные прутья. Может быть, кто-то закалится, а кто-то сломается. И неизвестно, выйдет ли человек из этой борьбы, если выйдет, с какими травмами он выйдет, и что даст ему это в будущем, и к чему это приведет в будущем. То есть, если спросить самих школьников, они бы хотели, чтобы этого явления не было. И если мы говорим, что травля – это закономерно, мы уже своими словами лишаем всех жертв поддержки. Следующее наше утверждение. Вот тут мы всегда говорим, мы же взрослые, мы все умные, мы опытные, мы что только в своей жизни не видели. И вот мне хочется такое утверждение вам сказать, что учителям, родителям, да в принципе взрослым, которые видят травлю со стороны, легко разобраться в этом процессе и понять, кто обидчик, а кто жертва. Пожалуйста. У нас собрались сегодня очень продвинутые люди, которые заинтересованы в этом вопросе. И все отвечают нет. Но я вижу, что не все в принципе отвечают. Поэтому, друзья, пожалуйста, давайте будем активны. Хорошо, тогда я попрошу Олесю включить микрофон. Олеся специалист, и она нам сейчас расскажет: миф это или факт, почему считается, что учителям а вообще, в принципе, взрослым легко разобраться в этом процессе. Но она не согласна. Добрый день, уважаемые коллеги. Но я, как психолог, прежде всего, хочу сказать, что вообще в любых процессах взаимоотношения между двумя людьми и более. Очень сложно разобраться. И недаром говорят, надо в конфликте выслушать две стороны. И если мы говорим про учителей, которые наблюдают своих, скажем так, подопечных только на уроках, ну иногда как бы самые острые вспышки травли на переменах, то тут уже непонятно, кто начал это, кто спровоцировал, то есть разобраться, кто в этой ситуации жертва, наверное, потребуется не один сеанс хорошего, хорошего такого анализа, прежде, прежде чем понять, чем же спровоцирована ситуация. Потому что чаще всего жертва бывает в одиночестве, и если выслушивать свидетелей, то как бы, вся вина попадет именно на жертву. Тут надо как раз э, а провокатор тот, который спровоцировал ситуацию, чаще всего вообще остается в тени, и как бы выцепить в коллективе грамотного провокатора тоже бывает очень очень сложно. Соответственно, делать выводы по одной, двум сценам, увиденным в коридоре в школе. Ну, это, наверное, будет, по крайней мере, непрофессионально. Тут надо выводить на работу весь класс, не разовая консультация, и даже порой, бывает, потребуется месяц, если ну, длительное время, чтобы понять, что же произошло и к чему это приведет. Ну, соответственно, оказать грамотную профессиональную помощь жертве. Спасибо. Спасибо, Олеся, вы совершенно правы. Конечно же, это миф. Учителя те же люди которые смотрят за огромным количеством детей, их внимание рассеяно, у них куча задач. И когда мы как родители говорим, учителя должны грамотно разобраться в этом, учись выстраивать отношения, не могут учителя разобраться. Очень часто бывает, что ребенка провоцируют, а учитель видит уже только акт спровоцированной агрессии. То есть, когда уже жертва бросается на обидчиков с кулаками, и он же остается виноватым. То есть, очень часто в этом процессе разобраться сложно, но нужно. Нельзя оставлять детей один на один в этой ситуации. И нужно разбираться, как совершенно справедливо сказала Олеся, проводить встречи с классом не один раз, не один сеанс, и глубоко разбираться в такой ситуации. Наше следующее утверждение. Есть такие дети, которых обязательно будут травить. Вот этого ребенка в любом коллективе будут травить. Так. Ага. Вот мы сейчас сразу спросим нашу ведущую Юлию Завальную. Она говорит, что, может быть, и есть такие дети, что, возможно, их будут править везде. Ах, ну, почему я так ответила? Я, возможно, не, не, не совсем в то русло, да, мой ответ направлен. Я имею в виду, что есть такие. Личные качества у людей, ну, я не знаю, ну, например, вечные нытики, да, которые, ну, раздражают больше других, да, или вечные, я не знаю, там, выскочки. И вот эти личные качества, они подавляющее большинство вынуждают хихикать над ними, делать им какие-то замечания, какие-то приколы над ними строить. Все это все равно часть буллинга, часть террора как бы над этим человеком по итогу-то. Но он, может быть, неумышленно, но тем не менее вызывает желание на него воздействовать негативно. То есть ты хочешь сказать, что... Вот если человек чем-то от других отличается, вот какой-то своей особенностью, его обязательно будут травить в любом коллективе. Будет? Не обязательно, но зачастую найдутся все-таки те, кто это будет делать. Коллектив это, как правило, же не два человека, а более. Один не будет, другой будет. Вот хочется сразу развеять этот миф. Когда мы говорим, Ой, он ну такой противный, вредный инытик, да посмотрите на него, посмотрите, как он выглядит, от него все время дурно пахнет, а этот его чуп он всех раздражает. Таким образом мы оправдываем свое бессилие. В, этой, в этих ситуациях ребенок испытывает дисбаланс власти. Справиться с этим сам он не может никак и говоря, что э, человека отличающегося чем-то каким-то какой-то особенностью, может быть даже какой-то не совсем приятной особенностью, будут обязательно травить в любом коллективе это оправдать свое бездействие и когда мы выделяем человека по каким-то особенностям, это та же самая ксенофобия. То есть говоря, что вот этот человек нытик, и везде его будут травить, это значит, что мы сами, мы признаемся в том, что мы готовы травить нытиков. Что да, мы... но если это детский коллектив, то ребенок не может рассуждать настолько правильно и логично, и дети зачастую становятся буллерами, как раз э невзирая на то, что ксенофобия, да, это плохо. Правильно. Или правильно но я и отвечаю что как раз этого ребенка который отличается скорее всего будут травить но с позиции взрослого мы не должны оправдывать это мы а должны да. научиться сами не говорить таких вещей и научить своих детей что это неправильно потому что это, если мы своим примером не покажем это, то Юлия с чего ты начала? Мы должны своим личным примером показать, как избежать любого вида насилия. И поэтому нам нужно объяснить нашим детям, что э, даже если у человека есть какая-то определенная особенность, это не повод издеваться над этим человеком, потому что э, следуя вот такой логике, можно сказать так, что любого человека можно травить в любом коллективе к любому из нас здесь сидящих мы можем привязаться у тебя длинные волосы мне это не нравится. Олеся психолог я вообще не люблю психологов. Давайте будем ее травить. Конечно, нет. Михаил тоже. Михаил тоже. Мы можем сейчас организоваться и булить их по принципу того, что они психологи. Марина в очках, ну и я тоже. Нас можно травить по этому принципу. Если коллектив детский решил выделить какого-то ребенка, он выделит его по любому принципу. Если решили кому-то прикопаться, говоря русским языком, не нужна какая-то определенная особенность. Нытик он, красавица, одевается хорошо, полный ребенок, рыжий, в очках, пришепетывает любая особенность. Но это не повод оправдывать это. И сказать нашим детям об этом нужно. А, следующее утверждение. А, кибербуллинг. Не наносит физический вред и может влиять только на того, кто находится в сети онлайн или учет, имеет учетную запись. Еще раз. Кибербуллинг не наносит физический вред и может влиять только на того, кто находится онлайн или имеет учетную запись в социальной сети. Так, вот я вижу, что Михаил написал, что он с этим согласен. Я вот не совсем поняла, с предыдущим э, Да, Мих, Михаил... Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил э, это согласен был с предыдущим утверждением. А, и, да, мы его уже разобрали. Мы его да? уже разобрали, да. мы его этим... разобрали. Ну, тогда, Михаил, раз уж вы включили микрофон, мы попросим вас ответить. Согласны ли вы с тем, что кибербуллинг не наносит физического вреда? Да и однозначно не согласен. Конечно же, наносит физический вред. Более того, я участвовал в определенных мероприятиях, которые проводили определенные организации. Вот. Не все из них можно произносить вслух. Но это хорошие организации, если что, которые как раз-таки занимались вопросами обсуждаемого нами предмета. И вот разным сетевым явлениям мы уделяли большое внимание. И здесь происходит скорее, я так даже скажу, недооценка этой опасности, чем какая-то ее переоценка. На самом деле мы знаем во многом верхушку айсберга, а вот все процессы, которые происходят в сети, нам пока не вполне подвластны. Вот это одна из самых тревожащих тенденций. Это так. Спасибо, Михаил. Ну, конечно, вы совершенно правы, это очень опасное явление, и мы очень много раз, я думаю, все с вами сталкивались с такими новостями, как дети доведены до самоубийства. Очень часто там, сидел в школе, одноклассники сфотографировали в с неудачным ракурсом, Всем разослали, пририсовали что-нибудь, что-нибудь подписали, это разошлось по сети, кто-то другой еще что-то пририсовал, потом в итоге это приходит этому несчастному ребенку, ребенок боится сказать об этом родителям, еще учителя в школе добавляют, а, вы на уроке сидели в телефонах. И в итоге мы не знаем, во что это может вылиться. Действительно, кибербуллинг очень опасное явление, и поэтому наша задача объяснить. Да, очень часто в школах и учителя нам присылают, объясните своим детям правила работы в интернете. Нас даже самим это иногда раздражает. Но на самом деле, да, об этом нужно все время говорить. Нужно говорить о том, что мы не знаем, что скрывается по той или иной фотографии, кто этот человек, который тебе пишет, взрослый ли этот человек, действительно ли это маленькая девочка, которая шлет тебе просто котиков, что этот человек хочет у тебя узнать. Об этом всегда нужно говорить с нашими детьми и предупреждать их об опасности. Ну и последнее утверждение, которое мне хотелось бы озвучить, травле всегда участвуют двое, обидчик и жертва. Угу. Угу. Не стесняйтесь, пожалуйста. Вот, Юля, я опять буду спросить тебя, ответить. Ты сказала, что да. В травле участвует обидчик и жертва. Ну, я правильно понимаю, что травля она в отношении кого-то направлена. А, ну, Если этот человек не занимается самообичеванием и сам себя не угнетает, тогда он сразу и обидчик, и жертва. То, ну, в другом случае, один будет э, агрессором, да, а другой будет э, адрес, адресатом в адрес которого направлена агрессия чья-то, да чей-то негатив. И в моем понимании тогда как минимум двое, а, ну, как я уже говорила раньше, а то и более. Вот как минимум двое – это э, только самое начало. Все, кто видит травлю и молчат, все, кто не э, оказывает помощь, все, кто старается помочь, все, кто в принципе знают об этом акции, все вовлечены в травлю. Травля такой жуткий процесс, в который вовлечены все, кто косвенно и напрямую связан с этой ситуацией. И поэтому мы как взрослые, если мы вдруг услышали о том, что ну, не дай бог, с нашими детьми. И вообще, не, хорошо бы, чтобы ни с какими детьми никогда это не происходило, да и со взрослыми тоже, правда, бывает и во взрослых коллективах. Но особенно с детьми, если мы вдруг услышали, что э, у кого-то из наших знакомых в классе у нашего ребенка, э, у вашей подруги, у ребенка в классе, и вы услышали, в принципе, об этой ситуации, вы уже вовлечены в процесс травли. И э, в силах каждого из нас сделать что-то, чтобы эту травлю прекратить. Нельзя оставлять эти ситуации без внимания, нельзя оставаться равнодушными, потому что все люди, которые равнодушны в этой ситуации, они на стороне насильника. Давайте поддерживать наших детей – и надеюсь, что мы на своем личном примере это неприятное явление, травлю, буллинг сможем искоренить. Для этого, повторюсь, каждому из нас, и детям, и взрослым, нужно учиться развивать свои личные границы. Но Я думаю, что мои коллеги об этом еще скажут. Спасибо большое и передаю слово. Итак, друзья, да, я многодетная мама, и иногда для меня вебинары становятся достаточно сложной задачей, потому что очень сложно в вечернее время уединиться от своей большой семьи, поэтому вот сейчас была легкая пауза семейная. И, кстати, о моей семье. Сегодняшняя тема для меня вообще очень не случайная, она касается меня напрямую, в своей жизни я была по разной стороны баррикады, о которой сегодня идет речь. Как правило, мне не нравится роль жертвы, конечно же. Но когда мы становимся на другую сторону, зачастую мы этого не замечаем. В своей жизни мне посчастливилось... Вовремя да, освободиться от роли жертвы. Но сегодня я как мама, мама, которая устает, приходит домой со своим негативом, часто выступаю как раз таки агрессором в отношении своей семьи. И это самое неприятное. И, ну, я человек честный, и вам честно скажу, что буквально на днях даже обращалась за помощью и консультацией для того, чтобы мне подсказали способы, как снять напряжение до того, как я выплесну это на своих самых близких людей, на своих вот как раз сказала Юля правильно, самая беззащитная категория это дети и вот мои дети по отношению ко мне самые беззащитные, да, из всех с кем я контачу с кем я общаюсь и, конечно, приходя домой, хочется вот этой гармонии а она, к сожалению, не всегда приходит, не всегда находится внутри. И вот приходится обращаться к специалистам. Да? Хорошо, когда хватает сил понять проблему. Я думаю, что мне повезло, что я… вот себя заставила ее э, вот эту проблему обнаружить, вскрыть и, и пытаться ей заниматься. Но еще больше мне повезет, когда будут успехи, конечно же. И успехи будут не благодаря препаратам, а благодаря моей работе над собой. Но без психолога, я считаю, в сложных ситуациях все-таки не стоит пытаться обойтись. Нужно идти к человеку, который соображает в этом лучше тебя, который заведомо готов подсказать тебе уже какие-то варианты, хотя бы с чего начать. И сегодня такой специалист в числе наших гостей – это Михаил Обухов, как я уже говорила раньше, клинический психолог с очень большим стажем. И я надеюсь, что сегодня Михаил как раз расскажет о каких-то полезных приемах, возможно, как раз о том, как сохранить личные границы, чтобы не стать жертвой насилия агрессии или может быть какие-то полезные приемы как не быть буллером не быть как раз агрессором мы будем рады и тем и другим потому что каждый из нас бывает на той и другой стороне Михаил вам слово спасибо Юль добрый вечер еще раз у меня сколько времени есть по большому счету то есть мы хочу тайминг уточнить ну Говорите, ну, буду красить. Я, я здесь в контексте нашего разговора себе кое-что накидал, то, что надо учитывать нюансы общего мероприятия, нюансы аудитории, вот что я сейчас хочу, наверное, сказать. Редко кто упоминает про очень важный момент, потому что эта тема, она довольно щекотливая. Я сейчас говорю о недооценке участниками конфликта в семьях, в обществе, о недооценке психического статуса тех людей, с которыми мы общаемся. Я бы сейчас хотел даже начать немножко с более ранних периодов, не тогда, когда уже люди в отношениях, не тогда, когда уже семья вообще существует, и там уже есть дети, зачастую не один ребенок и не два. Я бы хотел сейчас поднять такую проблему – это невнимание общества к ментальному здоровью людей вообще. Это речь идет и про мужчин, и про женщин, и вот только что говорили про детский буллинг, например, и про детей тоже. К сожалению, и многие мои коллеги тоже в этом немножко виноваты, давно уже размылось понятие нормы. Нормы именно медицинской с точки зрения душевного здоровья. К этому приложили в руку очень многие люди. И вот этот постмодернизм, в котором мы сейчас живем, это в основном вот главная, наверное, причина. То есть такой морально-нравственный релятивизм, когда человеку подсказали, что, в общем-то, все, все позволено. И поэтому многие явления, которые раньше, например, психиатрами однозначно расценивались как, как проявление психопатологии, сейчас расцениваются как норма. Это, например, вычурность в одежде, в украшениях, в поведении, резкость, дерганность такая людей. То есть, как это говорят, свободное проявление эмоций, что надо, дескать, везде и всюду, всем желающим, точнее, даже не желающим. Обязательно показывать ей, кто я сейчас, в каком настроении и так далее. То есть можно сказать так, что в моде сейчас скорее душевная патология, а душевная норма сейчас забыта и стертая. К чему это приводит? Приводит это вот к чему? Что, допустим, женщины, которые вступают только-только в отношения. Ведь это частая женская проблема, частая женская особенность. Женщины выбирают мужчин как это говорят, ярких, раньше говорили видных, необычных, тех, с, которым, с которыми интересно. Вот слово «интересно», оно, кстати, тоже довольно лукаво имеет коннотацию в этом случае. То бишь, вот когда говорят про человека, что он личностно яркий, или говорят, а еще харизматичный, вот такое слово есть, чаще всего это указывает на наличие просто-напросто на, про, на просто психопатологии. То бишь, это я к чему говорю, что, к сожалению, вот эта проблема абьюза, модная сейчас, и проблема нарушения границ, вот эта проблема стала особенно ясной тогда, когда уже многие люди позволили себе вступить в отношения с людьми душевно не очень полноценными. Я не к тому даже, что надо как-то этих ну, душевно неполноценных людей как-то ущемлять в правах. Не об этом совершенно речь. И, и инклюзия в школах у нас существует, которая тоже имеет очень разные стороны, очень разные грани. Я сейчас про то, что желательно, прежде чем ну, как-то связывают свою жизнь, свою судьбу с конкретным человеком, важно обращать внимание не на внешние признаки, не на симпатию, не на эмоции, которые э, вызывает этот человек. Очень часто яркие эмоции вызывают именно психопаты а на формальные признаки, на признаки устойчивости, надежности этого человека, на его дела, на его поступки. Ну, то есть, конечно, это такое благопожелание, которое частенько ну, как бы проходит мимо, потому что все равно женщины делают, да и мужчины тоже по-своему, что вот нужен интересный человек, нужен яркий человек. То есть, и в дальнейшем, вот, понимаете, очень большая проблема, когда... Часто разговаривают про насилие в семье в разных формах, зачастую путают психологический компонент и юридический компонент. То есть дело тогда, когда уже доходит до э, проявлений, которые прямо запрещены законом, вот даже в этом пытаются найти прежде всего психологическую подоплеку. А может быть как-то договориться, а может быть найти компромисс, а может быть как-то ну, само собой разрулиться. Разру... Разру говоря по-русски, вот проблема состоит в том, что нет, не разрулится. И, к сожалению, вот в отличие от соматического здоровья, где, например, если человек синяк получил, он, он рассосался, человек ногу сломал, если хорошо зафиксировали, нога срастется. Что касается душевного здоровья, здесь ровно наоборот. Если какая-то бяка в человеке завелась, то без специальных методов без глубинной зачастую терапии сама по себе бяка не рассосется, она никуда не денется. Поэтому дилемма, которая стоит перед участниками конфликта, вернее, даже не перед, перед пострадавшими, она очень простая. Нужно ли мне такое счастье вообще или не очень? И понятное дело, естественно, раз люди уже находятся в долгосрочном, конфликте, в долгосрочных, не очень хороших отношениях. Причем это здесь понятно. Здесь и вторичная выгода. Зачастую действительно жертвой быть где-то выгодно. Семейные стратегии. Пробабка страдала, бабка страдала, мать страдала. Я, значит, тоже буду страдать. То есть, понимаете, в чем штука? Здесь это зачастую большой круг вопросов, которые так просто не решить. То есть это я сейчас наметил грани происходящего, что называется. То есть вот та ситуация, с которой сталкиваются мои коллеги в большом своем количестве, клинические психологи. То есть мы уже, к сожалению, видим то, что происходит уже как вершина айсберга. То есть многих предпосылок мы не видим. Так вот, и поэтому я очень против вот множество современных терминов, которые просто-напросто пытаются замаскировать проблему. Это тот самый абьюз, тот самый газлайдинг, те самые нарциссы, те самые токсичные отношения. Это, к сожалению, лексикон не академической и адекватной практической психологии, это лексикон по психологии Прошу аккуратнее с этими терминами, потому что наклеив на проблему ярлык, мы думаем, что якобы мы ее себе объяснили, в то время как мы ее себе не объяснили, мы не, не, не так и не вскрыли механизмы, по которым эта проблема появилась. И то, что когда, например, женщина прочитала статью э, про абьюзеров и обнаружила, что ой, а мой муж абьюзер, это с одной стороны, где-то да, но с другой стороны, возникает вопрос. А как так вышло, что она умудрилась вообще долгое время в этом во всем прожить? Вопрос, конечно, во многом риторический. И тут я бы затронул бы ну, ту, ту, то слово, которое уже звучало. Это те самые личностные границы, которым, к сожалению, тоже спекулируют. Иногда за вот это отстаивание границ принимают свое неумение общаться с людьми, свою невыдержанность, свое, свой эгоизм свои очень нелицеприятные черты. И я бы, вот, наверное, сосредоточился бы на главном аспекте в личностных границах. Грубо говоря, границы личности – это то, где заканчиваюсь я, и начинается другой человек, равно как и с обратной стороны. Где-то заканчивается тот человек, и начинаюсь я. И вот попрошу вот понять очень важную вещь. Личностные границы, они не выстраиваются с помощью, условно говоря, головы, с помощью ментального нашего плана. Личностные границы – это целиком и полностью сфера ощущений. Это та сфера, в которой мы многие не живем. То бишь каждый из нас много живет в своей голове в основном, много и ну, с удовольствием или без удовольствия думают. С эмоциями мы дружим в меньшей степени. Очень нетрудно, кстати, это доказать. Вот пусть присутствующие мне прям быстренько напишут, какие эмоции они испытывают вот прямо сейчас, прямо вот всю секунду. Тогда можно будет ну, как-то говорить об этом в дальнейшем. И пока пишете, расскажу про телесную модальность. Я вот по своей, одной из своих специализаций телесно-ориентированный психолог. Вот отсутствие телесного интеллекта – это еще один бич современности, потому что у нас в жизни довольно много вещей автоматизированное, нам жизнь облегчили. То есть Машинки стирают, стиральные машины нас возят. То есть люди дезинтегрированы со своим телом. А в то время как, в то время как именно хороший контакт со своими телесными процессами, это основа выстраивания правильных границ. Что это означает? Представьте себе такую картину. У вас есть представление о своем состав, состоянии норм. Это определенный набор в мыслях, определенный набор в чувствах и определенный набор в ощущениях. А в ощущениях это расслабление, вот Юля написала усталость. Нет, усталость – это не эмоция. Это, это совокупность состояний, но это не эмоция. Вот, спокойствие, следствие заинтересованности. Великолепно, спокойствие – это, но это тоже одна из эмоций. Часто в спокойствие входят еще какие-то эмоции, хотя уже хорошо, что отметили. И отметили компонент интереса, это уже хорошо. Сейчас вот чуть про эмоции расскажу, раз уж они пошли первые какие-то, первые отклики. Запомните простую вещь. Алекситемия ⁇ это бич своего, вот нашего времени. Алекситемия ⁇ это неумение подобрать слова к описанию своего состояния прямо сейчас. Или сниженное умение. Почему это происходит? Это не про интеллект, не про кругозор, не про словарный запас. Это про то, насколько мы в контакте со своей эмоциональной сферой. Если мы с ней хорошо в контакте, то в любой момент, где бы нас ни застала судьба, мы можем сказать, ну что за вопрос, вот у меня сейчас в эмоциях то-то, то-то, то-то, и еще немножко вот это. Когда мы говорим в ответ на вопрос, что у тебя в эмоциях, мы говорим, все нормально. Спокойно, как обычно. Это попытка психики съехать с процесса, как бы сделать вид, что ничего особенного не происходит. А вот умение читать свои эмоции ежесекундно – это хороший способ потом ими управлять. Так вот, ближе к границе. А третья сфера, в которой нас еще меньше – это сфера телесных ощущений. У меня, кстати, к вам вопрос, опять-таки, пожелание. Напишите, пожалуйста, очень просто. Что прямо сейчас у вас сейчас в телесных ощущениях? И пока пишите, я тогда расскажу про границы. И границы обозначаются первыми изменений в своем состоянии, именно в телесных ощущениях. То бишь, когда мы с вами просто сидим, никого вокруг нет, ничего вокруг не происходит, О, напряжение в лопатках, давайте, расслабленность, боль спиня. Ох, я вам сейчас прокомментирую. Так вот, первые звоночки в изменении ситуации, они именно в изменении в телесных ощущениях и в дыхании. Можете поставить эксперимент. Как только вот где-то окажетесь одни, вот, покиньте себя, проскамируйте себя и отметьте, каково ваше состояние. Вот Я могу с вами заспорить заочно, я не знаю, на что хотите, ходить на виски, ходить на мартине, хотите на что, что как только поступит смс или звонок, или в комнату зайдет кто-то еще, ваше состояние будет меняться. Если оно меняется в положительный регистр, то есть вы расслабляетесь, дыхание углубляется и так далее, значит, состояние окей. Если происходит обратно, следовательно, следовательно, это уже границы нарушены. Так вот, еще прокомментирую то, что вы сейчас написали. Вот очень забавно, остеопаты ранней школы подметили такую особенность. Люди не ищут здоровья, они ищут болезнь. Когда нас спрашивают про телесные ощущения, первое, что мы выдаем, это негативное, то есть боль или напряжение. Никто из вас почему-то не написал, что, а, да, было про расслабленность, было. Но, то есть это общее состояние. Но теперь я еще чуть сужу вопрос. Ведь пока я не поинтересуюсь у вас, вот вы, например, в основном, наверное, сидите сейчас. Чувствует ли ваша попа, как она сидит там, где она сидит? Чувствует ли ваша спина, например, спинку кресла или стула, если она облокачивается? Чувствуют ли ваши стопы, что они где-то на поверхности? Вот вы в основном, скорее всего, скажете, что, друг, пока ты про это не заговорил, мы это не чувствуем. Я очень сильно удивлюсь, если вы скажете, да нет, Миш, что ты не говоришь такое. Мы единовременно во все моменты чувствуем и поверхность тела, контуры тела и тонус тела, то есть где-то напряжение, где-то где расслабление, и опору, то, где тело покоится, и дыхание свое, мы, да, мы чувствуем, оно скорее расслабленное или напряженное, поверхностное или глубокое. Если кто-то из вас такое скажет мне, напишет сейчас в ответ, что он постоянно этот человек, постоянно в, в своем теле живет, ну, я только разведу руками. Порадуюсь за вас, скажу здорово, продолжайте в том же духе. Михаил, оставьте свои контакты. Я не знаю, как сейчас это сделать. Я сейчас вот в процессе. Ну, Ю, Ю, Ю, Ю, Юли попросите, она с вами поделится. Это Небольшой секрет. Вот, Понимаете? Так вот, скорее всего, вы скажете, нет, мы в своем теле, вот в, такой, в таком объеме, как я сейчас э, рассказал, не присутствуем. И это то же самое, как про эмоции. Счастлив и спокоен человек тогда, когда он может сразу присутствовать во всех своих трех сферах – и в мыслях, и в чувствах, и в телесных ощущениях. И только отслеживая внимательно, что происходит в динамике, что происходит в телесных ощущениях, вот только лишь проводя вот эту внутреннюю работу по, извиняюсь за выражение, интеграции себя, связыванию себя воедино, вот только тогда мы можем сказать, что в каждый момент времени мы в хорошем контакте с окружающими людьми и можем плавно, гибко реагировать на то, что происходит опять-таки в окружающем мире. А это означает и хорошие границы, и хороший контакт с миром, и адекватность наших с вами реакций. Если вы живые, я вас не перегрузил, не, не перегрузил, я очень рад, потому что вы такие, видимо, возможно, притихшие. Вот, Юль, я, если что, жду каких-то вопросов, мало ли вдруг, обратной связи, если, если есть на то время и возможности. Но я считаю, что какое-то главное вот в контексте вот, обсуждаемой темы я произнес. Спасибо, Что Михаил. Скажет. Заставили, да, и задуматься, и улыбнуться. Ой, очень интересно, спасибо большое. А, вопрос, да, вопрос у меня есть, как всегда. А, так все-таки, помимо того, чтобы оказаться в состоянии ну, позитивном каком-то, радость, да, спокойствие, удовлетворенность, нужно почувствовать себя вот во всех трех сферах, ощутить. А, а если мы к этому ну, не приходим никак, есть ли какие-то методики, которые помогают вот, найти дзен вот этот? Да? То есть какие-то быстрые способы выйти из состояния дискомфорта, негатива и агрессии, конечно же. Да, прямо в назовном порядке. Рекомендую для работы с эмоциональной сферой использовать таблицу эмоций поисковике набираете таблицы эмоций, их много, и они все, в принципе, адекватные. И рекомендую вести дневничок, где вот время от времени мы берем и задаем себе вопрос, что прямо сейчас у меня в эмоциях. Пользуемся этой табличкой, как опорой. Ну, например, такая вот табличка есть. Ну, не самая лучшая, одна из самых красивых, во всяком случае, К тому я ее и распечатал. И сам факт распознавания деталей нашего с вами состояния имеет терапевтический эффект. Кто мне сейчас на слово поверит, проверьте, ну, дайте знать, если что. Это одна часть. Вторая часть. Пользуйтесь такой штукой, как заземление. Заземление в широком смысле, если взять, это выход из ментальной сферы, в пользу любой другой. Можно заземлиться, например, в эмоциях, но я предпочитаю телесное заземление. Опять-таки могу наспор с вами вот э, э, такую сделку совершить. Вот когда вам нехорошо, некомфортно, обидно, печально, уйдите полностью в ощущение опоры под собой. Полностью. То есть то, где тело опирается на... Поверхность – это и есть опора. Это частный случай заземления. Вот могу нас наспор опять-таки. Вот проведете так хотя бы минуточек 5-7, и состояние будет меняться. И третий, самый главный момент. Вот честно, правда, осваивайте дружбу с дыханием. Только разница какая? Вот есть такое понятие «дыхательные практики». Почему они зачастую не работают? Потому что люди к ним относятся как таблетки Это что-то такое вот снаружи от меня, но не мое. И если подружиться со своим дыханием, осваивать какие-то адекватные методики, без какого-то фанатизма, без «не надо холотропного дыхания», например, там, Какого-то экстрима, короче говоря, который приводит к гипервентиляции и так далее. Просто спокойное, плавное наблюдение за своим дыханием и легкое управление им это ключик к изменению эмоционального состояния. То бишь, выходите из головы в сторону тела. Есть такая догма в телесно ориентированной психологии, тело не врет. Это правда так. Другой вопрос, что его сигналы нужно правильно читать, правильно интерпретировать, ну и как-то правильно с этим дальше жить. Это отдельная, конечно же, важная внутренняя работа. Но вы знаете, оно того стоит. Качество жизни от этого повышается. Вот три аспекта. Спасибо, Михаил. держу слова Михаила это действительно очень действенная практика, когда даже тебе страшно, и когда ты в стрессе, начать думать о том, что чувствуют твои ступни, что ты видишь, что, что чувствует твоя попа, когда сидит, что ощущают твои руки, какая поверхность под ними, под ногами, под руками, холодно или тебе и тепло, и когда ты концентрируешься на этом, реально это очень помогает. Да, ну, Юль, ну вы здесь интересную вещь сказали, Думать о том, как. Понимаете, вот это слово «думать» – оно довольно коварное. коварное. То есть, таким образом, вы снова уходите в голову. Ой. А я бы предпочел воспользоваться, вот я зануда все-таки, До, до слов докапываюсь, я бы предпочел вас, словом воспользоваться, направлять свое внимание. То есть, думалка – это излишний посредник, который нам с вами не нужен. Прислушаться И вообще себе. Да, да, да, да. Люди вообще, между прочим, как-то думание и мышление, они его как-то чрезмерно ну как бы выделяют. На самом деле, прям в чистом виде мышления нам не так часто нужно, как это кажется. Вот на самом деле мыслями шалка, к которой многие привыкли, это вовсе не норма никакая. Это скорее такой побочный продукт нашей социализации, от которого можно на самом деле избавляться. Ну, это кому что надо, что называется. Спасибо. Спасибо вам. Итак, Михаил, я правильно понимаю? Сейчас, чтобы немножечко подытожить то, что вы сейчас до нас донесли. То есть, э, вот я, я э, прихожу домой, у сына в тетради ни черта понять невозможно. Значит, маленькая, я не знаю, там, порвала мои документы какие-то важные, пока я отвернулась. А там, я не знаю, а старшая жалуется на свои проблемы. А еще муж пришел злой с работы. И я срочно перестаю ну, там, думать, да, еще вот возможность заняться чем-то телесным. То есть, ну, я не знаю, теребление четок – это способ? Да, но он задействует не всю вас, он задействует вас локально. А так. хорошо бы, чтобы в процесс был, были включены вы все Бегу на тренажер, бегу на тренажер, на степер, становлюсь и бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Ну, нет, а, нет, тоже не нет потому что можно бежать на тренажере и в это время думать. Нет, думать. деятельность так. нужна такая, которая гарантированно вас заставляет уходить именно в телесную сферу. Легла То в ванну, легла в ванну, в теплую воду так, раз. И спокойно Это можете Иванула. при этом думать. думать. Помогите Оп. мне найти способ не думать. Я же 24 часа в сутки думаю даже вот во вместе с школой. Вот именно. Смотрите, в том-то все и дело. Адекватная йога, адекватный цигун, который, например, в том числе я практикую, пилатес, или, например, вот э, в, в Инстаграме наберите хэштег, мне не, не так давно попалось, очень гениальная вещь, называется «Functional Patterns». Функциональные шаблоны, функциональные паттерны – это силовая тренировка, но с легкими весами и связанная с координированными движениями. Понимаете? Занимайтесь чем угодно. Можно даже белье гладить полностью, с, будучи в правильных ощущениях, лишь бы там внимание было. Понимаете, в чем ключевой момент? Можно что угодно делать, лишь бы в этом процессе, в этом движении постоянно было наше внимание. Вот почему, например, я люблю традиционное чаепитие китайское. Потому что, когда человек занимается высококоординированными вещами, а там невозможно иначе, в это время думалка отключается. Понимаете? Вот это очень важный момент. И... А нужно исходить еще из той логики, когда вот мы говорим особенно про детей и мужа. Нужно успеть стать спокойной мамой, потому что в том состоянии, в котором мы можем зачастую находиться, мы неэффективны. Толку от нас нет, если мы находимся в каком-то эмоциональном возбуждении. Это, надо, пользоваться надо вообще этим принципом, как в самолете. Маску сперва на себя надеть, потом на дитё. Потому что если мама не очень живая в самолете, то толку для ее дитя тоже не будет, тем более. Знаете? И вот, вот тут вот этот вот баланс тот самый, нужно, нужно его прочувствовать. То есть вот здесь вот корот, за короткое время про все про это просто не рассказать, наверное. Но вот общая канва... Чем больше мы интегрированы со своими вот этими телесными процессами, даже мелкими, вот я сейчас с вами сижу, беседую, вот поверьте на слово, я весь там, я чувствую ежесекундно свою опору, я чувствую свое дыхание, особенно когда я не говорю в это время. Для чего это нужно? Сегодня уже достаточно поздно, у меня был плотный день, я должен быть полезным своим пациентам. А сейчас у нас с вами такое замечательное мероприятие, где мне вдвойне нужно собранности, и внимание. Если бы я не пользовался теми методами, о которых я вам с вами разговариваю, я бы, ну, что бы, что бы, что бы от меня осталось? Вот именно. Как-то так. Спасибо огромное, Михаил. Это очень здорово. Здоровье. Очень много полезного сегодня вы до нас донесли. И да, если, друзья мои, Михаил дает добро, то, конечно, в случае необходимости контактов Михаила, пожалуйста, обращайтесь ко мне, и я с удовольствием вас и ими снабжу. И да. Ну что же, а мы переходим дальше. И в продолжение угу. я хочу сказать, что иногда, к сожалению, случается такое, что требует не просто помощи, о массированной помощи и психолога, и еще каких-то специалистов, и место куда уйти. И существуют различные социальные центры. Это центры, которые оказывают поддержку. Они есть и государственные, и частные. В нашем городе, я знаю, есть несколько центров. Например, есть учреждения, куда могут обратиться мамочки с ребенком исключительно, либо беременные, либо с ребеночком, да, могут обратиться люди разных категорий, не только мамы, будущие мамы, а и мужчины, и женщины да, в разных возрастных категориях. И вот одним из таких учреждений как раз и является Центр доверия Заместитель директора которого сегодня с нами. Олеся, пожалуйста, вам слово. Расскажите немного, что вообще за организации вот эти замечательные центры, чем занимается непосредственно ваш центр, что предлагает и в каких случаях наиболее часто к вам обращаются. Доброе утро. Доброе утро, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я сейчас, да, я, я же представилась как психолог, но да сейчас я с вами хотела бы поговорить в качестве администратора. Я являюсь заместителем директора государственного учреждения Центр социальной помощи семье и детям доверия. Проблема насилия, скажем так, является, ну, одной из тех проблем, о которой громко не кричат. То есть чаще всего об этом мы узнаем, когда человек обратился к нам, ну, заявил другую проблему, да, пришел на прием, и когда начинается диалог, выясняется, что пришел к нам с насилием, и чаще всего, как бы, все наши клиенты, получатели социальных услуг, в той или иной степени сталкиваются с насилием. Как уже сказала Юлия Яшова… Насилие – это не только физическое воздействие одного человека на другого. Да? Это эмоциональное, моральное, экономическое. И много-много других видов, которые тут как бы не озвучены. Но мы понимаем, что с человеком поступили плохо. Поэтому человек идет к психологу, его обидели. Да? Счастливые люди к нам не ходят э, на индивидуальный прием. К сожалению, приходят с проблемами. Вот. В нашем центре, мы областной центр. Мы можем предоставить услуги бесплатного психолога. Говорят, что да, психолог бесплатно не принимает. Принимаем. Принимаем и порой даже не просто консультативную помощь оказываем, оказываем полноценное сопровождение клиента. Плюс у нас идет, ну иногда бывают клиенты, которых мы даже терапию берем. То есть и такое тоже бывает. У нас есть бесплатный юрист. Мы знаем, что некоторые проблемы в семьях, ну к сожалению, приходится решать даже так. Да? У нас есть возможность, мы выходим на аппарат, уполномоченных по правам ребенка Калужской области, с ними мы тоже тесно взаимодействуем. Также, если девушки, женщине, матери с ребенком некуда пойти, да? ну, у нас тесное взаимодействие с таким приютным калужским, как материнский ковчег, оно находится при епархии, но... Они берут всех. То есть они не смотрят ни на вероисповедание, ни на прописку, ни на место проживания. Просто если человеку нужна помощь, они ее оказывают. То есть женщина до полугода может находиться в этом месте. Там ей будет предоставлено место, где спать. Будут предоставлены вещи для нее и для ребенка. Будет предоставлена возможность питаться. И ну, за полгода, даже до года, бывают девочки, женщины, матери там живут. Вот. Ну, наверное, ситуация уже может разрешиться, если она как бы разрешаема. Вот. Дальше у нас есть в Обдинске, это именно социальное учреждение, там э, приют для э, малолетних, несовершеннолетних беременных девы, де, женщин и их детей, также до полугода. Есть еще одно государственное учреждение, тоже в Калужской области, это в, в Бетлице, куда тоже женщина может поехать пожить привести, ну как бы переждать, привести себя в порядок, привести свои мысли в порядок, ну и как-то подготовлены быть ну, к решению тех проблем, которые перед, ним, перед ней поставила жизнь. Не отказываем никому. То есть также у нас есть в Калуге приют для подростков. То есть если я сейчас вот вам рассказывала про места, где может взрослый человек пожить, то у нас есть такой приют «Надежда», в котором как по, по, подросток даже может прийти и заявить собственное желание? Ну, я не могу дома, да, поругался с родителями, не пускают, приходят в надежду и, ну, никого еще не выгнали. Всем находится место. То есть, так же до разрешения проблемы. Был случай, когда девочка с утра пришла, а вечером ее уже забрала мама. Бывают случаи, когда дети с краткими перерывами там живут годами. Да, мы знаем, что проблема насилия она комплексная, да? Нельзя сказать, вот, то уже, как бы Юля говорила, что вот если человека бьют, значит как бы, вот это его проблема. Нет, чаще всего проблема это семейная, да, тут, тут Но если жертва заявила, я сказала, да, у меня проблема, я хочу ее решать, это не значит, что ее семейное окружение или ближайшее окружение Скажет, я буду решать эту проблему. Поэтому вот есть такие места, где просто можно переждать и набраться сил. И понять, готовы ли вы дальше решать проблемы с своим семейным окружением или идти дальше, да, и как бы выстраивать, ну, другую семейную ячейку, да, находить свои личные границы и как бы идти дальше, двигаться по жизни дальше в следующий этап свой. То есть такая помощь в нашей области также оказывается. Вот, ну, наверное, вот именно по организации помощи, ну, как бы не жертва, я не хочу называть слово жертва, да, люди, оказавшиеся в ситуации насилия, ну, помогаем. Никто еще не остался без поддержки, те, кто к нам обратился. Но тут еще ваша проблема мотивации, да, не каждая девушка пойдет заявить, как это сейчас модно говорить, выйти из своей зоны комфорта. Да, вот я, я хочу, я собралась, я пошла, я переехала, я пытаюсь решить э, поменять свою жизнь кардинально. Да? Ну, таких мало. Бывает такое, что тоже недавно совершенно э, приходит девушка в приют, ночует и уходит обратно домой к мужу-тирану. Она поэтому и заявилась, потому что объявила, что муж ее избивает. Утром она уходит обратно, а когда мы начинаем расспрашивать, ну... Как так? Она, оказывается, приходит уже не первый раз, и каждый раз она приходит и говорит, что все, я готова, работайте со мной. Ну, утром собирается и ходит к своему мужу тирану. Но будьте уверены, если она в следующий раз придет и 10 раз придет, все равно ее примут и дадут кровь и ей, и ее ребенку, и возможность, где пожить и поддержат. Главное, чтобы было ее решение. Спасибо. Спасибо, Алис, большое. Ну, на самом деле это действительно очень важно, потому что иногда действительно вот эти молодые мамы, некому да, пойти, юные мамы даже, это очень важно. Особенно тяжело, когда это касается ну, взрослого ребенка, да, который находится в такой ситуации, когда родители не являются его союзниками на достижение счастья. Да обычного, нормального счастья в полном смысле слова, никакого-то такого, которого он все надумал, а на самом деле это неадекватно, да? И, конечно, ну, нужно, должно быть место, куда пойти за помощью. И это здорово, что в нашем регионе таких мест, ну не одно и не два, вот. Но вы знаете, позвольте каверзный вопрос, вы не возражаете? Конечно. Да, Нет, конечно. Вот Али... Смотрите, когда я ну, рассказываю да, людям, что ну, есть же центры, некоторые говорят, да ты что, я туда не пойду, я буду копить деньги, ну, чтобы заплатить, потому что я туда пойду, а там вмешаются, да, как бы, допустим, если у меня вот проблемная семья, у нас ребенка одним Многие действительно Вы считают, что? что потом социальные службы ведут вот работу так, чтобы ребенка от этой семьи оградить полностью. И, ну и люди боятся. То есть насколько вот вообще это, я так понимаю, что это не оправдано, ведь правда же? Это... Это миф, это абсолютная сказка. Я не знаю, почему она распространена как бы в действительность. На самом деле, любой центр социальной поддержки за кровную семью, за биологическую семью, мы прилагаем все усилия, чтобы, скажем так, семья сохранила свои границы. У нас мы никуда никаких информаций не сообщаем. Ну, в крайних случаях, когда, допустим, бывают случаи, когда... Ну, Слава Богу, мы с этим не сталкивались, но наши коллеги сталкивались, когда ребенок был синий от того, что ну, папа с мамой его воспитывают. Ну, тут, понимаете, это угроза жизни. Да? Тут уже даже ну, любой нормальный человек сообщит. Мы такого не сообщаем. И если приходят родители и говорят, мы не можем найти общий язык со своим сыном или дочкой-подростком, приходят молодые родители, которые говорят, я не знаю, что делать, мой трехлетний ребенок меня абсолютно не слушается, приходит молодая там беременная женщина, которая говорит, я не знаю, я хочу отказаться от своего ребенка. Все наши усилия идут на то, чтобы сохранить семью. Прежде всего мы понимаем, что семья – это, ну, наверное, та почва, Плодородное, в которой, ну, наверное, возможность вырасти человеку наиболее гармонично. Во всех остальных учреждениях, где ребенок отделен от своих родителей, ну, гармоничной личностью навряд ли можно. Либо надо этим очень сильно работать. Мы не общаемся с опекой по отношению, с, как бы, мы не рассказываем, то есть я даже не представляю, откуда берутся такие мифы. У нас все это абсолютно... Закрыто, да. Как мы все знаем, что переем психолога это некое закрытое пространство, на котором специалист и клиент. И все, что происходит, это происходит в кабинете психолога. Все остальное это, это фантастика. Извините, мне тут ничего страшного. Ну, а, я из дома говорить, просто. Ну, вот с вашего позволения, да, тогда я сейчас вот ну, мы, мы ведем записи, выкладываем, да, и я хочу напомнить тем, кто будет смотреть это видео, если вдруг вы находитесь в такой ситуации, когда вам нужна помощь, но у вас нет средств, возможностей или даже, может быть, пока необходимости идти. К частным специалистам, в частной клинике у нас есть вот государственные учреждения, которые готовы оказывать поддержку бесплатно, и при этом мифы о том, что такие учреждения могут в ну, да, какие-то инстанции для того, чтобы разъединить семью, в которой имеются конфликты, это все не так, друзья мои, да, и пожалуйста, обращайтесь в центры. Обращайтесь в центр доверия, где специалисты окажут вам содействие и помогут прийти к гармонии в семье всеми доступными им способами. Все верно? Отлично. Друзья, ну что же, мы познакомились с вами сегодня с проблемами, мы обсудили способы решения проблем. И не только способы, но и места, где а, оказываются действия в решении таких проблем, что немаловажно. И поэтому давайте все вместе еще раз а, вспомним о том, что каждый из нас может оказаться по любую сторону баррикад. А, в ситуациях, связанных с агрессией, да, с насилием, с негативом. И поэтому наша задача в первую очередь стараться работать над собой, своим примером воспитывать в детях правильное понимание ситуаций связанных с агрессией. Для того, чтобы наши дети не становились ни на одну из сторон, ни агрессорами, ни а, жертвами. Да? Вот это слово такое неприятное, но тем не менее это наша действительность. Вот Я хочу сказать, что так же, как и Юлия, да, я являюсь представителем проекта «Кешер» в нашем регионе, помимо того, что являюсь сотрудником областного молодежного центра. И, возможно, вы знаете, что еврейские организации сейчас встречают праздник светлый, очень праздник, когда все мы пропагандируем… Передачу света, тепла а, в мир. Это праздник Ханука. Мы зажигаем свечи, мы говорим о том, что нужно нести свет. А, и как раз сегодня вот эта тема, тема гармоничной семьи, это как раз разговор о том, чтобы не нести ничего темного, а максимально работая над собой, а, открываться и отдавать свое тепло и свой свет самым близким людям по возможности и за пределами своей семьи. Я желаю каждому из вас в эти дни и дальше помнить о том, что очень много зависит именно от нас. И, пожалуйста, друзья, старайтесь дарить свет этому миру изо всех сил, потому что, как поется в детской песенке, Улыбнись. и а, Сейчас, извините, запуталась. А, так, подскажите мне, Еношка. Поделись и... улыбкой своей, и она к тебе Поделись? не раз еще вернется. Да. Все верно, спасибо большое. Поделись улыбкой своей, и она не раз еще к тебе вернется. А, это очень правильные слова. И если бы такие детские мультики больше показывали нашим детям и нам самим, да, нельзя забывать о таких важных словах. Давайте делиться улыбками, давайте дарить друг другу тепло, давайте стараться находить тепло внутри себя и пользоваться им во всех-всех направлениях нашей жизни. Но ну, а я благодарю вас всех. Тюлечка, за... если можно, я еще пару слов скажу. Во-первых, да, да, кто меня не знает, Марина Константинова, я руководитель программы «Женское здоровье». И поэтому вот эта тема, которую сегодня принимали на этой встрече, очень созвучно с тем, что делает проект «Тэши» по разным направлениям, в частности, по направлению здоровья. Я благодарна за эту встречу, я благодарна Михаилу как психологу за то, что он коснулся темы не только вот такого общего психологического подхода, но и ментального здоровья людей, от этого очень многое зависит. И я очень рада, что вот наш проект в Калуге имеет такой замечательный резонанс не только в регионе, сюда приходят люди и из других наших уголков страны смотреть, слушать запись, это тоже разойдется по разным нашим городам, поэтому большое спасибо Юля Завальная за инициативу таких мероприятий, большое спасибо Юлечка Ершова за то, что поддерживаете вот эту вот инициативу, за то, что мы работаем на стыке разных проблем и направлений. И я хочу сказать, что наша тема сохранения ментального здоровья будет продолжена, следующий семинар у нас будет по инициативе Самары 7 ноября, и мы тоже пригласим вас и активистов проекта Кэшер, и Юля, я уверена, пригласит наших партнеров на этот семинар тоже, мы будем говорить о здоровье женщин предменопаузы и менопаузы. И еще раз спасибо нашим экспертам, спасибо Олеся за ту информацию о том, какую реальную практическую помощь на местах могут получить люди в вашем регионе. Спасибо большое, это было интересно. Спасибо за такую скорую оценку нашей встречи. Ну что же, друзья, я еще раз благодарю